Привет, с вами киофер да да да тот самый я кстати с первым сентября вас с днем мук в общем то я хочу сказать что я создаю свой клан или клуб в общем я предупредил их все создать клуб я знание клуба Хе-хе-хе. Ээээээээээээээээээээээээээээээээээээ... Что Вот такое вот название. Описание. А чё придумать? Так. хе хе Блин, ну мне вообще даже так неудобно. А чё реально написать? Канал не офер, Так, что еще придумать? Тать, да не вот это, а? В общем, такое вот описание, да, конечно, у бога, ну, как-то так, расположение клуба это Россия. Итак, вот такой вот. Если делать скупьте то у него мы, кстати, любого возраста. Все. Создать. Вот. Заходим, переходим. На мой клуб. Андрей, извини. Всем спасибо за просмотр и удачи в учебе.